Друзья, всем привет! Кому квартиры на бытхе с видом на море и горы? Сегодня такой спонтанный выпуск, я с покупателями на показе. Время даром не теряю, показываю и вам. Квартиры на бытхе с видом на море и горы. Снежные горы, красные поляны. Жалко сегодня погода нелетная, так бы было намного эффектнее. Дом монолитный. Первые три этажа коммерция. Там какая-то терраса. Вот там будет территория. Тут она закрыта. всё-то с парковками пока я не выясню, что здесь. Давайте, наверное, вот так еще покажу. Поехали риэлторы, пошли презентации. Объект, наверное, разорвутся сейчас как пирожок. Потому что с документами продавать-то особо и нечего. А здесь сделка регистрируется в осреестре. модные установили 34 метра вместе вот с этим помещением где с этим балконом хотел сказать где можно сделать целую спальню хороший вид если не учитывать что тут живые гаражи рядом вот. Так, это целая комната, короче. Вот. Это кухня. Вот она, кухня. Это еще один балкон. Вот. Вот до сюда. Вот так. Короче, два балкона. 34 метра, вот такой вид. Дом монолитный. Двигаемся дальше. О, привет. Привет. Дай угадаю. обзор посмотрел. Ты... А, прям Ты что, я про этот объект сам первый узнал. Я, я просто его не публиковал, друзья. Так, здесь что у нас будет? Здесь санузел. Короче, вход в эту квартиру здесь. А это 43 метра. Вот. Искандер ее уже хочет забрать. Прям. Стоит прямо. Я сейчас ее забил. Друзья, кто следит за моим инстаграм, я предлагал а вот этот объект, по-моему, по 210, что ли, за квадрат. Вот. сейчас цена значительно изменилась. Вот. К сожалению, она выросла. Тоже два балкона, видите? А, нет, один балкон. Чего это я заговорил? Вот это 43 метра, короче. Вот с таким видом. Вот здесь вот перегородка будет. Вон он, Сочи парк. 290 минимум. а Нижние этажи. Значит, что тут у нас? Этот сквер Бытха. Тут будет еще сквер на 4,5 гектара. Будет школа, детский сад, поликлиника. В общем, это северный склон Бытхи. Спортивная площадка. Вот это, если я не ошибаюсь, 37 метров. Санузел такой большой. Здесь будет короб. Ну, скорее всего, ну да, кухонный гарнитур. Как-то так. Так, еще давайте покажу. Фазячный объект, сделка регистрируется в Росреестре. Здесь будет тоже перегородка, то есть такой большой балкон, фасад будет весь в стекле. Ну тут вид вот такой, на гараже как бы. А это зеркальная 34 метра. Просто с другим видом. Тоже этот балкончик. Большой. Вот здесь можно сделать кухню или спальню вот и вид в обратную сторону море видово что-то по 400 уже продают вот с ремонтами я вот про этот дом 43 зеркальная тоже давайте вид вам покажу а здесь смотрите бокового окна нет вид в обратную сторону 43 с небольшим метром, большую, вообще, такую самую, на мой взгляд, она, конечно, такая не очень удачная, тут коридор, правда, там шкафами все занимается, да, ну, что тут с ней делать, с такой планировкой, также большой балкон, из которого можно сделать комнату, ну, здесь виды, конечно, подкупают, подкупают, короче, здесь, наверное, кухню надо делать или спальню, чем пенал. Это 66,3 планировка. 66,3 Активный кислород стоит очень парк Дался. так вы ну по ценам по запросу шахматка у меня сейчас не распечатано за два дня застройщик продал 13 квартир конечно же продажи поставил на стоп сейчас идет присмотрение шахматки Стоимость минимальная была 246 тысяч за квадратный метр. Сейчас будет где-то плюс 20 за квадрат. Кстати, появились у меня две хорошие квартиры на Бытхе. Одна внизу. Адрес Бытха 8.9. Статус квартир. Полная стоимость в договоре с балконом. С видом на море двухконтурный газовый котел цена 8 900 и в панельке появилась 32 метра однокомнатная квартира за 7 миллионов 800 тысяч если интересно подробности скину в личку у меня на сегодня все поставьте пожалуйста лайк за мои старания подпишитесь на канал если вы не сделали инстаграм телеграм у меня на сегодня все с вами был дмитрий волков канал Волкстрит street до новых видео пока